И я долгих двадцать восемь лет и двадцать восемь зим к тому же хранил себе один секрет. И был в семье примерный муж, и все было вроде как всегда. Жена готовила обед, но приключилась вдруг беда. Я взял и вспомнил про секрет. Под шум и кислых запах щей ворчане сужены с утра я вспомнил все до мелочей как будто было то вчера она сидела у окна и мягкий чудный лунный свет окрасил бледные тона ее прекрасный силуэт треились пряди по плечам Сгрозились миками на грудь и я подумал с сгоряча, Женюсь на ней когда-нибудь. И я вспомнил все до мелочей, Изгибы линий, мягкость губ И жар ее простых речей, И за окном огромный дуб, Слияние тела, сплетение рук, Каскад каштановых волос, и то, как я ее хотел, До иступления, до слез. Признание трепетных поток, Как я их на ушко ей шептал. Смешно над ухом завиток, а что от дыхания трепетал. Она смотрела на меня глазами, Влажными, как ночь. Сплетение рук, слияние тела люблю тебя один а мне дочь